Сводное плавание, для чего корабли всех флотов РФ соберутся в Средиземноморье. Известия выяснили подробности масштабных учений российского ВВВ в Средиземном море соберутся корабли четырех флотов России, чтобы провести крупнейшие за последние годы учения. В них примут участие почти два десятка вампелов, в их числе два крейсера, фрегаты, большие противолодочные корабли. Активно будет задействована и авиация. Параллельно маневры начались в экватории Черного моря. К ним привлекут сразу два десятка кораблей и судов. Как уточнили источники известий в Минобороны, планируется отработать взаимодействие между группировками кораблей в дальней и ближней морской зонах, эффективность авиации и вспомогательных сил. Командование разыграет сценарий одновременного задействования корабельных соединений в случае масштабного кризиса, полагают эксперты. В том, с какой целью проводятся эти масштабные морские маневры и почему военное ведомство отводит им такую важную роль, разбирались известия. Сборный пункт учения флотов в Средиземном и Черном морях свяжут единым замыслом. План маневров уже утвержден, рассказали известиям источники в Министерстве обороны России. Помимо ударных и противолодочных задач, отработают также спасение людей на море и оказание помощи терпящим бедствия кораблям. Сосредоточение кораблей в Средиземном море должно завершиться в конце января – начале февраля. Правда, источники отказались ответить на вопрос, примут ли участие в средиземноморских учениях российские самолеты с авиабазы Хмеймем. Не стали они раскрывать и планы по развертыванию в Сирии в рамках учений групп дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 и самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Объединенный отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов уже отмечено побережье Португалии, но пока не прошел Гибралтарский пролив. Кроме пяти единиц больших десантных кораблей, ABDK, проекта 775 впервые в таком дальнем походе оказался Петр Моргунов проекта 11711, принятый в состав флота чуть больше года назад. 25 января Минобороны Норвегии сообщила, что отслеживает у своих берегов движения корабельной группы Северного флота и продемонстрировала фотографии, сделанные патрульным самолетом. На них попали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов, БПК «Вице-адмирал Кулаков» и «Буксир СБ-406». На следующий день уже российское военное ведомство опубликовало видео с выходом боевых кораблей из Кольского залива. Ожидается, что этот отряд проведет учение с боевой стрельбой и пусками ракет недалеко от побережья Ирландии. Еще один крейсер движется в Средиземноморье в составе отряда Тихоокеанского флота «ТОФ». Это флагман «Варяг» в сопровождении противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». По дороге они уже провели совместные учения в Аравийском море с кораблями Китая и Ирана. В Средиземном море постоянно дежурят корабли и подводные лодки Черноморского флота, входящие в состав оперативного соединения ВМФ России, базирующегося в сирийском порту Тартус. А 26 января Минобороны объявила о начале учений в экватории Черного моря. В них задействуют свыше 20 боевых кораблей и судов. До этого глава военного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что крупные учения в Средиземноморье будут проводиться на постоянной основе. По словам министра, там поддерживается крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки. Фактически это элемент больших маневров, которые сейчас проходят на разных театрах с участием крупных сил флота, рассказал известием директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ в Василий Кашин. Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы. Цель маневров — показать возможности России в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, считает эксперт. У РФ есть интересы в Ливии, Сирии, кроме того, тесное партнерство с рядом государств. Важно продемонстрировать, что возможности отечественного флота позволяют обеспечивать присутствие и влияние на ситуацию в любой стране региона. Это важно для наших партнеров, которые могут на нас опираться в своей политике, и это важно для продвижения нашего авторитета», — отметил Василий Кашин. Министерство обороны объявляло, что в январе-феврале задействуют основные силы ВМФ России в ряде учений. Кроме Средиземноморского и Черноморского регионов, их проведут также в акватории Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего привлекут свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячи единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Учебное море. С 2015 года Россия регулярно проводит крупные морские учения у берегов Сирии, опираясь на базу в Тартусе. В регионе сформировано оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. По принципу ротации в нем постоянно присутствуют 10-15 кораблей и судов, в основном из состава Черноморского флота. В июне прошлого года в учениях в восточной части Средиземного моря задействовали 5 крупных кораблей. В их числе, ракетный крейсер Москва, фрегаты Адмирал Макаров, Адмирал Эссен и две дизель-электрические подводные лодки. Временно на авиабазу Хмеймим перебросили противолодочные самолеты. Дальние бомбардировщики Ту-22-3 с противокорабельными ракетами и истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми кинжалами. С 1 по 8 сентября 2018 года впервые в истории современной России в Средиземном море прошли крупномасштабные совместные учения группировки ВМФ и ВКС России «Океанский щит». Тогда тренировали захват прибрежного плацдарма противника. На берегу сирийской Латакии высадились подразделения российской морской пехоты. В масштабных маневрах были задействованы 26 кораблей, две подлодки, три больших десантных корабля, корабли гневой поддержки, катера, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС России, включая стратегические ракетоносцы Ту-160, вертолеты Ми-8, Ми-24, самолеты Су-33 и Су-30. Регулярно подготовка ведется и в акватории Черного моря. По сообщению пресс-службы ЧФРФ, только за 2021 год российский флот провел там около 250 различных учений, в ходе которых выполнено более 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой. В апреле прошлого года на Крымском полигоне АПУК впервые проверили крупномасштабный комбинированный десант сразу с 7 ЭБДК и нескольких быстроходных катеров. Он был поддержан высадкой полка ВДВ 76 а также морпехов и мотострелков Южного военного округа с вертолетов. Тогда в маневрах приняли участие отряды из состава трех флотов. В ноябре 2021 года в Черном море, на фоне захода в акваторию американского ракетного эсминца Арлейкберг провели учения с применением противоракетных комплексов «БАЛ» и «Бастион». Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота. Тренировались и около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль Василий Быков и малые противолодочные корабли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.